Друзья, что делать, если вы столкнулись с такой ситуацией, что вы купили Android-устройство и хотите перейти с iOS на Android, и вам нужно перетащить данные? Есть такой способ, который очень простой в принципе использования. Вы просто досмотрите видео до конца, и вы будете результатом удовлетворены. Добро пожаловать на канал AppleExpert. С вами Владимир. Использую WhatsApp-менеджер. Я думаю, большинство из вас, пользователей, которые даже смотрят это видео или вообще в целом, используют WhatsApp. И вот никакой трудности нет, чтобы перетащить все абсолютно сообщения медиафайлы iOS-устройства на Android или же это наоборот. Опять же напоминаю вам то, что вся необходимая информация будет закреплена в закрепленном комментарии и в описании под видео. Лучший WhatsApp и WhatsApp инструмент для передачи бизнеса. Перенос WhatsApp между Android и iPhone. Резервное копирование WhatsApp на Android и iPhone на компьютеры. Восстановление резервной копии WhatsApp на устройство iPhone и Android. Экспортированная резервной копии WhatsApp в HTML, PDF, CSV и XLS. Здесь есть все конечно же демонстрации того скринов как это все делается то о чем мы говорили подчеркивается то что стопроцентная успешность Простота в экспортировании, прямой перевод Все чаты и вложения прикрепляются Лучше резервное копирование копии Ватсап, чем официальные методы стопроцентно безопасно, сохраняя каждую резервную Копию, восстановление из iTunes и бесплатное Хранилище, ну и конечно же вся полезная Информация, то что в принципе Вы можете перейти здесь и ознакомиться Никаких трудностей не будет После того, как мы открыли нашу программку У нас есть три пункта, первый это Перенос между устройствами, здесь у нас выбор Резервной копии, ну и восстановление С резервной копией. давайте начнем подключение устройства наше устройство должно быть подключено и активировано каким образом вы вам нужно будет дать разрешение либо же ввести экранный пароль или возможно и то и то все зависит от вашей версии iOS и вашего устройства после этого нам нужно будет подключить уже конкретно android устройство когда мы сделаем резервную копию для начала нам нужно сделать саму резервную копию чтобы потом уже с ней в дальнейшем играться чтобы мы знали куда ее будем перетягивать вот наше устройство уже активировано для этого у нас идет сканирование и естественно делается резервная копия. После этого как сделается резервная копия, немножко здесь видео ускорим, вот у нас идет сам бэкап, все готово, мы можем перейти уже посмотреть сколько она весит и уже потом естественно мы можем перетаскивать на любое из устройств. Подключаем просто второе устройство, нажимаем на верхний пунктик, и мы здесь можем сразу же перетащить все эти данные с устройства на устройство. Ничего сложного нет, буквально несколько кликов мы это делаем. Я немножко видео ускорил, это буквально до 5 минут занимает. Все зависит от скорости вашего интернета. Вот и все, друзья. Также не забываем то, что есть еще... Одна полезная ссылочка, которую вы можете посетить также в закрепленном комментарии в описании под видео. Также прилагается обратить внимание на iPhone Chats назад. Касается Android версии 11 и iOS 15 supported. Лучшее восстановление WhatsApp. Это здесь говорится о чем? Извлечение удаленных сообщений и вложений в WhatsApp непосредственно с устройства iOS Android, резервное копирование Google Drive или резервной копии iTunes. Предварительный просмотр восстановления данных в WhatsApp перед выполнением окончательного восстановления. Получить удаленные данные в WhatsApp в WhatsApp бизнес обратно на устройство iPhone или Android, восстановление данных в WhatsApp на ПК в виде файлов HTML, PDF, Excel и CSV. Опять же, вся полезная информация будет в закрепленном комментарии и в описании под видео. На все эти нужные полезные ссылочки Которые будут полезны для всех нас Особенно касаемо данного приложения WhatsApp Решена, способы есть Использование очень простое Взаимодействие между устройством, программой Вообще абсолютно быстро реагирует Точно так же создает резервную копию и перетаскивает Напоминаю вам, что вся полезная информация есть в закрепленном комментарии в описании под видео. Вы можете абсолютно все найти, что вам будет необходимо. Если же что-то будет непонятно, можете задать мне вопросы, либо же по этим ссылкам на сайте обратиться в службу поддержки. Вам точно так же дадут максимально открытый ответ и в краткие сроки. Подписка на канал, прожмите на колокольчик, оставьте ваше мнение в комментариях. Дальше больше, скоро увидимся.